У вас написано яйцо отборное. У кого отбирали? У кур. И что, не сопротивлялись? Кто сопротивлялся, лежат вон на том прилавке. Да посмотрите, у вас вон огурцы желтые. Возьмите помидоры, они зеленые. А что вы мне грубите? Дайте мне книгу жалоб. Какой том? Вот так. блядь. Плюс 40, я вряд ли сдвину, но попробуем. Попробуем, сейчас Айфон а, а, а, Новый айфон купить жене тринадцатый айфон Гучи. сумка Гучи в подарок. Тифани, Серги Тиффани. Зая, ты знал, что по статистике пары, которые пьют алкоголь вместе, меньше ссорятся? Блин, ну не каждый же день. Не мешай мне бороться за наше счастье. Яйца 86 рублей, авокадо 64. Что взять? В рот. Светлана. Ну а чего? Тогда на все хватит. Ты на яйца и на авокадо. И на чай А ведь раньше 40 женщин я считал старыми тетками. Простите меня. Милые девушки. Зая, расскажи секрет, как тебе удается быть такой спокойной, когда меня на тебя наору? Ты, я просто чищу унитаз. А как же это тебя успокаивает? Я его чищу твоей зубной щеткой. Ну а почему не бреете? Муж не разрешает. А где он? В коридоре сидит. Идите. Что это? А -а -а. Писька. Ну а почему брить-то вы ей не разрешаете? Да я не против. Пусть бреет. Ну а почему вы говорите, что он вам не разрешает? Это не мой муж. А -а. Рубрика «Невыносимый русский язык». Спасибо. Гадзел. Гадза. Это совершенно одинаково. Это совершенно одно и то же. Животное просто разного пола. Правильно? Да? Если вы русский человек, если вы образованный русский человек, если вы... Умный человек, пожалуйста, ответите мне. Мне нужно прямо знать, почему оса и осёл это, блядь, совершенно разные, сука, животные. Почему? Как мне учить русский язык? Спасибо. Ты что, жарко? Да, да. Вообще не жарко, еще поддадим. Прекрати! Всего лишь 100 градусов, вообще не жарко. Давай до 120. А -а -а -а -а -а. Я тут на нижней палочке аккуратненько погреюсь, а то боюсь давление подскачет. Кого венечка похлеста не оздоровится? О, Банька, как хорошо, а? никакой грипп не страшен, никакой коронавирус не возьмет. Скажите, а почему у вас такое дорогое окрашивание? А ты не видишь? М? Девушка, а можно с вами познакомиться? Я лесбиянка. Ну и что? Я я веду себя как баба. 120 тысяч куда потратили? Знаете, мы, во-первых, не пьем никогда Куда в. Куда вы потратили 120 Покупаем. тысяч? Покупаем. Что? Все? Что все? все. У меня все. ничего нету. Что все Россия, любимый пути? Не знаю, вы такая. Помолчите, кто там что-то видел. Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь. слышала, что страшная как черт. Кто? Ты. Я что? Ли? Не могу. Мне капец холодно тут. Что я тут делаю в России? От... Граница откройте, пожалуйста. Я хочу домой. Сколько месяцев в високосном году? Двенадцать. Нет, ну не 12. Кто придумал закон Ньютона? Блин. Физика. должна физику знать, да, мне кажется. Да, да. Физике три. Как будет по-английски слово iPhone? Я немецкий изучаю. Как по-немецки будет айфон? Apple. Сколько сантиметров в одном килограмме? Сантиметров в одном килограмме. Сантиметров yeah. пятьдесят. Цвета светофора в России. Uh, красный, белый, синий. Кем тебе приходится, брат, сестры? Тестим. Сколько да. цифр в слове 5? 7. Сколько легких у тяжелого человека? Один. Одно. Одно лег. В чем измеряется температура по шкале Цельсия? Я не знаю. Ладно, это сложный вопрос, согласен. Если на соревнованиях по бегу обогнала человека, который бежит вторым, каким ты стала? Первым! Какого числа в этом году празднуется 8 марта? Девятого. Я кровать построила. О, Тань, круто. Чем еще маму в 20 лет порадуют? Мне 21 вообще. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. Скажи что-нибудь. Канализация. Чего? Канализация. Так воздух тяни и внятно скажи. Как нализалась я. Во, во, теперь правильно. Мне подруга говорит недавно, ну даже если за деньги, даже если на Бали, он старый, стрёмный, как с ним сексом заниматься. Я думаю, да нормально, голову повернула, а там море. Подхожу говорю, ты что, жрать пришла? А, баф, Даже в жизни не видела, чтобы человек так ⁇ жрал ⁇ Просто, со стола, все подряд, что видит. Руки держит и закидывает. Да даже не жаль, оружие. Надо, да. Я да. всем показываю, говорю, посмотрите, девочки, идите, типа, поешьте хоть что-нибудь, успейте за этим ртом. мясорубщина. Это нельзя забыть вообще. Бля. Спириту санты. Хоть бы раз меня с собой отдохнуть взяла. Я жена, ты меня отдыхаю. Ты ничего не перепутала? Я так-то твой муж. Никаких исключений. Никаких. Сначала я подумала, что я просто пойду возьму сосну и а, так как я в них не разбираюсь, я в итоге не знаю, что это сосна или пихта или что-то еще другое. Что вообще еще что-то другое бывает. Боже, какая водичка хорошая. Ух. А мы будем эту алкашку-то брать? Ну да, я вискарь купила. Я про Наташу. Это не куры, да? Не, яструбы. Нет, ты прикал. Да серьезно, ты сейчас курыми по городу гулял бы, что дурачок какие Это яструбы. Ну да, вы что? Шо... Я думал, это курица. Это, курица. это яструбы. Вот мужики насмотрятся на красивых телках в Инстаграме, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых тёлков. А блин, не могут найти в жизни-то их, нет? О, Макс, привет. Да, нормально. Это, как? это какой второй этаж? Андрей, доброе утро. Скажите, вы сегодня примерно во сколько будете? Ни во сколько не буду, ухаю. Я на вас порчу уже навела, по бартеру, гадал, ко мне все сделала. Мой с командировки приехал. Балкон обшарил, весь шкаф пролазил. Под кровать заглянул. Я лежу, улыбаясь. Ищи, ищи! Я сама первый день дома. Работа, это... Я никогда не работал. Я даже не понимаю, как можно с утра встать, ладно, один раз, ну куда-то поехать, что-то там сделать, ну, полететь на курорт, но чтобы и на следующий день, и еще через день, и так постоянно, это еще, чтобы начальник был какой-то, это просто невозможно. Что я даже не, знаю, даже не знаю, что, чтобы мне что-то там говорило, мне... Когда ты сын депутата, и на тебе пол бюджета по области. Не делала, а мы делали победу. А, у нас у нас представление Министерства обороны на всю жизнь выдано один раз. Мы делали, О, когда в 7 лет, нибудь вы мы мы помолчали, ничего не делали. Женщина, выходим. ходим. Довушка, выходите, пожалуйста, либо покажите правильное. Вот тебе я сказала. Ну, тогда, не покажу. 5, жюде, 5, 5, 5. Министерство обороны. Ты, ты да знаешь, кто едет, это? Что? Самый главный ну, орган! Да пусть Да, ну, да, ну, да ну, мы сейчас контроль туда! я Уходи! Уходи! Да! Мы победу делали! А ты гавкаешься! Стану в 8 утра, в 7 утра. Сделаю себе завтра, как в Инстаграме, который я вот этот видела, на пробежку 10 километров. Начну учить английский. У вас было очень интересное лето. Да. Какие у вас планы на зиму? Сидеть дома и загорать.